привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас рубрика пустые баночки фаберли из бытовой химии у меня кончилось вот такое концентрированное универсальное средство для мытья кухонных поверхностей удаляет жир и грязь с различных кухонных поверхностей столешниц фартуков глянцевых фасадов холодильников свч артикул его сто двенадцать восемнадцать. И что могу о нем сказать? Оно действительно очень неплохое, справляется с большинством загрязнений, не учитывая самые застарелые, прям капец какие. И у него нет такого яркого химозного запаха и отдушки, то есть ее вообще практически нет, он нейтрально пахнет, немножко чувствуется запах хлора, есть он все-таки здесь, но ничего критичного, то есть респиратор, когда вы чистите, что-то надевать не надо. Очень неплохое средство. Буду ли повторять покупку, не знаю, потому что средство для духовок, который мне нравится гораздо больше, оно эффективнее, имея все кастрюли, и микроволновку, и духовку очищала абсолютно все. Поэтому, наверное, я возьму в следующий раз его. Но, возможно, и эту покупку буду повторять тоже. Следующее из бытовой химии – это средство для мытья посуды. Это аромат яблока. Артикул его 111.94. Что могу сказать про него? У меня почему-то другие ароматы кончались гораздо быстрее. Этот, но самый долгоиграющий, и был он у меня, наверное, месяцев 5-6, закончился буквально вчера, и я уже в него разбавила новое средство, эвкалипт, разбавляю один к двум, один к трем. От чего это зависит? От того, какое приходит средство. Потому почему-то у каждого аромата своя консистенция. Вот эвкалипт, он тоже очень густой. Я его сначала разбавила один к двум, получился все равно такой гелеобразный продукт, достаточно густой. Поэтому подлила водички еще. Поэтому здесь у меня теперь эвкалипт, а яблочко закончилось. Довольно, буду брать еще, возможно, пробовать, тестить новые ароматы. Очищает это средство до, до скрипа. Оно безопасное, оно ноль плюс. Здесь даже есть значок. Вот то, что и детскую посуду, соски, игрушки и так далее тоже можно мыть. Еще из бытовой химии у меня закончился вот такой нейтрализатор запахов. Артикул его сто двенадцать Брала я его вместо водного освежителя, вот он уже пустой, все. Что могу сказать про него? Мне понравился его ненавязчивый аромат, и он действительно нейтрализует запахи. Почему я это могу с уверенностью сказать? Потому что у меня дома две кошки, кот и кошка, и а, это средство приходится как нельзя лучше. И вот в тех местах, где стоят их туалеты, иногда бывает запах, а, промоешь все, попшикаешь вот этим средством, все идеально, все прекрасно. Когда что-то там вы жарите, рыбу или так далее, не дай бог что-то у вас пригорело, это тоже справляется со своей задачей на ура. Поэтому повторять буду вместо освежителя, наверное, водного нашего, потому что здесь тоже очень приятная цветочная отдушка, и она такая нежная, практически не чувствуется в воздухе. Поэтому 5 с плюсом ставлю этому средству, буду заказывать. Закончилась у меня вот такое мыло-лакрем. Увлажняющая. артикул его 8638 брала я его по-моему по распродаже по срокам годности потому что сериюла крем не очень люблю за то что она плохо пенится ни гели для душа ни мыло но взяла за копейки вот это мыло и в принципе убедилась лишний раз что сериюла крем я не люблю а молочко для тела да шампуни не пробовала а вот то что касается мыльных принадлежностей гели для душа мне не нравится совершенно Потому что плохо пенится кокосовым молочком, молочными протеинами. Возможно, все это здесь есть, и оно нежное. Ну, не знаю, руки мои, но все равно сушит. Поэтому покупку повторять больше не буду. Из раздела для тела у меня закончился вот такой вот мист с бергамотом и оливой. Артикул его 8370. Что могу сказать про него? А, уже говорила и не раз а в отзывах, что у него аромат... На мой взгляд, мужской. Аромат бергамота, он мужской. И не очень подходит э, девушкам, которые любят цветочные ароматы, какие-то нежные. Он довольно терпкий, довольно такой вот сильный, насыщенный. А как мист, в принципе, нормально. У меня же из этой же линейки Fleur de прованс сейчас есть с ванилью и апельсинчиком, по-моему. И, в принципе, заявленным функциям отвечает. Я разбрызгиваю после души на мокрое тело. Немножко вот так вот прохожусь руками, по помассирую, все прекрасно, кожа увлажнена, не надо мазаться никакими кремами, летний вариант замечательно, но не с этим ароматом. А вот такой гель для душа у меня закончился, брала я его тоже по-моему по срокам годности, тут у нас серия оранжерии, а роза и сандал, артикул его 8640, фокус, не хочет. Что могу сказать про него? Обалденный аромат, просто шикарный. Я однозначно буду повторять покупку только из аромата. Мне кажется, здесь такой м -м роза чувствуется точно. Сандал, я не знаю, как пахнет, но аромат такого довольно дорогого парфюма. Очень изысканный, нежный. И он держится на теле какое-то время, что тоже ценно. Пенится а, гели для душа оранжери хорошо. Поэтому покупку повторять в этом аромате обязательно для волос у нас закончилась вот такая вот вот такой вот шампунь кошка малина детский артикул его 2344 долго мы не могли его допользовать потому что ну не очень он нам нравился он такого химозного, яркого цвета. И в одном из видео я уже говорила, что вот мы попробовали использовать его вместо пены для ванны ребенку, и он, у нее пошла аллергия, красные пятна. Когда используешь только на волосы, ничего, все нормально. Но волосы после него плохо расчесываются, нужно применять какие-то спреи, бальзамы, маски и так далее спутанные, жесткие, поэтому покупку повторять не буду. Мне больше даже нравится средство для два в одном с яблочком, по-моему, зеленый такой флакончик. Вот там и шампунь, и бальзамчик, оно как-то помягче на волосах работает. Это довольно жестко. Для волос у меня закончилась вот такая вот линейка Salon KIA. Это у нас активный гиалурон, Уплотняющий шампунь для лишенной густоты истонченных волос и бальзам а шампунь у нас: артикул 81,60 и бальзам 81,61. Что могу сказать про них? Здесь 250 мл, И цена у них не сильно бюджетная. Но на акциях и распродажах можно взять набор с бальзамчиком или с масочкой за 400 с чем-то рублей. Это нормально. Это бессульфатные шампуни. То есть они ваши волосы оберегают не знаю как насчет парабена есть тут или нет но сульфатов нет точно они поэтому плохо пенятся то есть на одну помывку головы мне с моей длиной нужно было два раза наносить шампунь то есть один раз помыть вспенить плохо он пенится второй раз там уже более-менее и тогда только голова более-менее промывалась Нравится мне, что после них а, волосы дольше сохраняют свою чистоту, свежесть. Это да, это действительно есть. А, бальзам тоже очень хороший, мне понравился. Мне его достаточно, не нужно даже никаких потом спреев и масок. Он реально хороший. Поэтому серии я это довольна. Сейчас я пользуюсь а, а, с розовенькой полосочкой. Там у нас не гиалурон. А что-то еще: кератин, по-моему, умный кератин. Много отрицательных отзывов про эту линейку слышала, умный кератин. Но мне, вот знаете, понравился даже больше, чем этот. Возможно, потому что сейчас мои волосы убитые, покрашенные выжжены и так далее. На мне умный кератин работает еще лучше. Они увлажняются, мне волосы не утяжеляют, но они у меня пересушены. Поэтому, как бы, пробуйте сами, решайте сами. Вот эта линейка заслуживает внимания, и я буду повторять ее еще однозначно. Закончился у нас очередной тюбик зубной пасты детской. Артикул ее 2358. Это у нас яблочко 3+, потрясающий аромат, потрясающие свойства. Она Идеально очищает эмаль. Я пробовала ее даже на себе, когда у меня была повышенная чувствительность. Одно время я чистила детской пастой тоже зубы. Она прекрасно очищает эмаль. Прям у ребенка у меня зубки белые-белые. Она вот такого красного цвета. Добили мы ее окончательно. В запасе у нас таких много, потому что на них частенько бывают акции. Последнее время можно приобрести за 69 по-моему, рублей. Это очень дешево. Объем здесь у нас... 50 миллилитров но это нормальный объем для детской пасты вполне. Мы не жалеем ее активно используем. И она мне очень нравится. Мы до этого брали плат, мы до этого брали другие детские зубные пасты да, из дорогих линий. Вот эта паста от Faberlic детской не уступает ничем. Я вам говорю серьезно, кто не пробовал еще для своих деток, а может быть даже для себя, советую покупку. Повторять буду однозначно. Из масочек у меня покончалось много вот таких вот масок Витамани, оставила я одну, артикул 2372, это у нас аромат манго, который я очень люблю. А здесь заявлено, что маска с витаминами А, Е и П, манго и папайя, витаминная маска, что могу сказать. Это просто маска и ничего особенного. Она вам чудес никаких не сделает. Она не антивозрастная, не подтягивающая, от нее нет лифтинг-эффекта. Она хорошо после нормального очищения увлажнит вашу кожу. Напитает ее. Это да, это здесь есть. Их по 19 рублей можно взять по акции. Мне вот такой вот вот такого пакетика хватает на два раза. Потому что здесь довольно много продукта масочками я пользуюсь практически каждый день и очень люблю их чередовать поэтому увлажнить просто вот как бы да но опять же повторяюсь не ждите от маски чудес если вы предварительно не очистили грамотно свою кожу не подготовили ее к нанесению маски а закончился у меня кремошка, мой любимый аксиологи это у нас кислородный баланс артикул его 0272 Добила его сегодня окончательно. Он вот такого вот беленького цвета. Довольно густой, но при распределении по коже он хорошо очень впитывается. Где-то минуты через 2-3 дает вам замечательный матовый цве цвет лица, эффект. И ровный цвет лица. Поэтому я его не раз уже советовала на лето многим. И ни в одном видео про него про него говорила это дневной крем для лица ночного у меня еще много как-то он не так активно используется а когда вы куда-то собираетесь с утра и сейчас лето и у кого жарко у нас правда холодно и вам нужно заматировать свою кожу то это из того что я пробовала в берлик лучшее средство никакие другие крема никакие другие линейки не матируют так как вот этот крем кислородный баланс вы увидите это сразу через несколько минут и, в принципе, в течение дня эффект поддерживается. Да, если там сильная жара, и вы потеете, можно промокнуть лицо, на но все нормально. Он суживает поры, практически их закрывает, их, они менее видны. Поэтому к покупке очень советую. И когда добью свои кремушки, которые у меня сейчас есть еще в наличии, я обязательно возьму этот еще на лето. Так, у меня закончилась а, живица. А Пьем мы ее, наверное, с начала весны, и было время, когда мы пропивали ее курсом, потом как-то забросили, и вот, наконец-то, допили. Что могу сказать про нее? Так, артикула 153.93, я не знаю, правда, есть она сейчас на складе или нет, но эта вещь реально работает. Заявлено, что здесь есть кедровое масло и живица. Живица или живица, не знаю, если вы знаете, как правильно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Состав масло кедровая, капсула, желатин, вода дистиллированная, глицерин. А, так, комплексная пищевая добавка, краситель есть. Здесь есть сто сорок один, и живица кедровая. Принимать по 3-5 капсул в день, когда был сезон, простуд весной, насморки и так далее, только начинаются симптомы: прям одну-две капсулки себе ребенку и как-то все это либо прекращается, либо протекает гораздо в легкой форме. Мы в этом году в ну, вообще практически не болели ни зимой, ни летом, ни весной. Поэтому я на следующий год, если она будет на складах осенью, точнее, возьму обязательно. И, возможно, уже к октябрю надо начинать ее пропивать курсом, потому что в садике вы сами знаете, как болеют дети. Она реально работает, проверена на себе, проверена на ребенке. Поэтому советую покупки и сама буду повторять. И последний продукт, который у нас закончился, это вот такая туалетная водичка Вулкана. Артикул я вам сейчас ее не скажу, потому что здесь нет этикеток. Это мужская туалетная вода с обалденным запахом. Она мне из всего того, что я пробовала мужского, ощущала, нравится больше всего. И я обязательно буду повторять покупку для мужа. Сейчас у нас а, есть еще одна туалетная водичка. в Подарок мы получили от Фаберлик. Как только она кончится, я обязательно скажу вулкана, потому что вот этот аромат мне ощущать нравится гораздо больше. Это аромат и не молодежный, и не для взрослых мужчин, а как раз вот 30-35 лет. Он очень приятный, не резкий есть и сладкие какие-то нотки, и нотки свежести, и такие мужские, как бы брутальные, скажем. Не очень я умею описывать ароматы, но вы закажите себе лучше пробничек, ощутите и поймете, нравится вам он или нет. Ну, а на этом у меня все. Спасибо огромное, что были со мной. Если вам видео понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. Пока-пока.